Привет всем сегодня я вам должна рассказать одну очень печальную новость нам придется с вами попрощаться так как мне придется улететь в другую место другое место придется улететь потому что ко мне тут приходил один человек очень странный был он обещает не Выгнать отсюда и съесть. Это не сек был. Это какой-то странный бандит, который берет и все деревья пилит. Я, конечно, уверена, что мои друзья справятся, им нечего бояться. А я какое-то время решила улечу отсюда. Поэтому придется прервать съемки вороны. Извините. Кому я очень понравился за все время. Полечу в, друг, в другое какое-нибудь место. Может быть, когда-нибудь еще встретимся. Но пока я вам обещать этого не могу. Прощайте. И, конечно, всем удачи.